Приветствую, друзья, меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллегия адвокатов». Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве и судебной практике, делимся своим мнением относительно происходящих событий. В последнее время СМИ и интернет пестрят сообщениями об очередных административных мерах против распространения коронавирусной инфекции. Новости о COVID-19 вытесняют из информационного поля другие социальные и политические проблемы россияне перестали протестовать против коррупции или экономической политики, но требования qr-кодов для посещения некоторых организаций вызвало волну протестов в разных городах. На таких акциях протеста и митингах граждане обращаются к президенту российской федерации с просьбой приструнить распоясавшихся губернаторов нарушающих конституцию. С самого начала нормативное регулирование и правоприменение, направленное на борьбу с коронавирусом, отличалось множеством нарушений. Достаточно вспомнить незаконное и необоснованное привлечение граждан по статье 6.3 Коап.РФ вместо статьи 20.6.1 или двойное наказание одновременно по федеральному законодательству и по региональным законам. Эта ситуация продолжалась до тех пор, пока суды не начали возвращать полицейским протоколы об административных правонарушениях без рассмотрения дела. Затем Верховный суд специально дал разъяснение о правильном применении административных норм. Введение QR-кодов стало еще одним шагом властей в неправильном направлении. Юристы и обычные граждане подают иски в суды и обращения в прокуратуру, ссылаясь на нарушение статьи 27 Конституции, либо втолковывают охранникам торговых центров о нарушении прав. Некоторые прорываются сбоем, что явно не похоже на цивилизованное решение проблемы. На вопрос, законно ли устанавливать запрет на посещение некоторых организаций на основании постановлений региональных властей, большинство юристов дают однозначный ответ. Конечно, нет. В данном случае нарушается провозглашенной статьей 27 Конституции право на свободный выбор места пребывания. Конституция Российской Федерации допускает ограничение прав, однако, следуя буквальному толкованию части 3 статьи 55, ограничение возможно только федеральным законом и только в той мере, в какой необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Среди юристов встречается и иное мнение о том, что такие полномочия региональной власти получили на основании Статья 11 Федерального закона номер 68 о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые были введены в апреле 2020 года. Указанные пункты предоставили региональным властям полномочия устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также дополнять правила поведения предусмотренные постановления правительства Российской Федерации от апреля 2020 года. По сути, апрельские изменения в 68-м законе делегировали полномочия региональным властям в рамках режима повышенной готовности. Однако в части 3 статьи 55 Конституции такой механизм отсутствует. Там нет такой формулировки, как права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены в случаях, предусмотренных федеральным законом. Или хотя бы на основании федерального закона. Данная норма недвусмысленно указывает, как и когда могут быть ограничены права граждан. На основании делегированных полномочий губернатор вправе ввести масочный режим или социальную дистанцию в полтора метра, но никак не запрет на посещение общественных мест. Особенно активные борцы за право свободного передвижения хотят пожаловаться в Конституционный суд Российской Федерации. В декабре 2020 года Конституционный суд уже показал свое отношение к ограничениям признав в соответствующем Конституции решение губернатора Московской области об ограничении передвижения граждан во время пандемии коронавируса, то есть решение о введении режима самоизоляции граждан, за нарушение которого наступала административная ответственность. Суд не смутило, что постановление губернатора было принято до 1 апреля 2020 года, то есть формально даже с большой натяжкой полномочий у него никаких не было. В своем постановлении Конституционный суд взывает, видимо, к совести населения, указывая, что ограничение имеет направленность на самоорганизацию общества перед возникновением общей угрозы и тем самым является проявлением одной из форм социальной солидарности, основанной на взаимном доверии государства и общества, тем более, что ограничение свободы передвижения по своим отличительным конституционным параметрам не тождественно ограничению личной свободы. Далее суд ссылается на закон 68, в частности на подпункт А, пункта 10 статьи 4.1, в котором речь идет об ограничении доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации. Обеспечивать ограничение доступа в региональном уровне должен глава субъекта Российской Федерации. Применительно к нынешней ситуации получается, что рестораны, магазины и прочие общественные места включая общественный транспорт в Республике Татарстан, признаются региональными властями территориями, на которых существует угроза возникновения ЧС. Чрезвычайные ситуации действительно бывают локального характера на территории одного объекта. Ситуации, связанные с особо опасностью или широко распространяемой инфекционной болезнью людей, называются биолого-социальными чрезвычайными обстоятельствами. В подобных случаях должен вводиться карантин. Важно отметить, что в пункте D пункта 10 статьи 4.1 закона номер 68 предписано осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения и территории. Если запрещено ограничение прав в рамках чрезвычайной ситуации, то при режиме повышенной готовности тем более. Ссылка на экстренность ситуации с коронавирусом здесь не работает. Так, кстати, в 56 Конституции допускается использование экстренного механизма ограничения прав и свобод актами органов исполнительной и судебной власти для обеспечения граждан и защиты конституционного строя только при введении чрезвычайного положения. Советы сложившейся ситуации для обычных обывателей бессмысленны. Иски в суд и обращения в прокуратуру не имеют перспективы, поскольку Конституционный суд признал допустимость ограничений в регионах иногда может сработать зачитывание статьи 27 и статьи 55 Конституции охраннику или администратору организации, либо демонстрации фотографии QR-кода. Но при этом остается риск попасть под статью 20.6.1 КоАП РФ за несоблюдение правил поведения, так как позиция судов уже понятна. ситуация с QR-кодами войдет в правовое поле с принятием соответствующего федерального закона. Так 12 ноября Правительство направило в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, который предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо сертификата вакцинации, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, или медицинского отвода от вакцинации. Все эти документы должны содержать двухмерный штриховой код, то есть QR-код. Плюс к указанным документам нужно будет предъявлять удостоверение личности. Другой внесенный законопроект предлагает изменение Воздушный кодекс и уставшись с дорожного транспорта Российской Федерации о продаже билетов лицам, имеющим вышеназванные документы. Полагаю, люди выступают не против самого QR-кода как такового. Думаю, большинству граждан понятно, что это реквизит, направленный на быструю проверку документа, а также способ защиты от подделки. Хотя нельзя исключать, что я ошибаюсь. Как вы считаете, если бы власти решили допускать граждан торговые центры и прочие организации только по сертификату о прививке, стало бы возмущенных меньше? Может кто-то QR-код, также как номер ЭНН? считает клеймом антихриста. Напишите свое мнение в комментариях. Рассмотрение законопроекта согласно календарю заседаний Госдумы назначено на 16 декабря. Оснований для отклонения законопроекта не усматривается. При этом 23 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Нижней Палаты Парламента сообщил, что для членов правительства, сенаторов, экспертов и региональных депутатов доступ к Нижнюю Палату Парламента 6 декабря будет осуществляться только при определении QR-кода. Другие российские чиновники и новостные каналы не забывают напоминать о распространении требований QR-кодов и за рубежом. При этом стоит отметить, что только после вступления закона в законную силу обязанность предъявить QR-код будет соответствовать Конституции и международным актам. Международные стандарты предусматривают, что при угрозе жизни и здоровью населения Допустимые ограничения определенных прав и свобод, если такие ограничения вводятся в соответствии с законом и, безусловно, необходимы. Например, в статье 29 всеобщей декларации прав человека 48 -го года сказано, что при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, которые установлены законом, исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворение справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. Как отмечал экс-председатель Европейского суда по правам человека, введенные в 2020 году в мире ограничения на передвижение в связи с пандемией коронавируса в целом являются пропорциональными проблемами и законными, но все ограничения должны носить временный характер и быть отменены после того, как закончится кризис. Если закон о QR-кодах вступит в силу, никакие популярные юридические лайфаки не помогут. Ссылка на охрану медицинской тайны как основание отказа предъявлять QR-код, о чем кричат комментаторы в социальных сетях, не работает. Кстати, правильно говорить, не медицинская, а врачебная тайна. Согласно закону об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя Допускается при угрозе распространения инфекционных заболеваний. Также не поможет аргумент о защите персональных данных, о том, что только сотрудники полиции или Росгвардии вправе требовать удостоверения личности. Чоповец имеет право требовать документы, даже если они содержат персональные данные, когда эта обязанность предусмотрена в правилах соблюдения внутриобъектового и пропускного режима объекта охраны. Безусловно, вы вправе отказаться, но в таком случае пройти не сможете. Кстати, указанные нормы существовали и до пандемии. Другое дело, что ресторанам и магазинам проверка посетителей раньше была не нужна. Сейчас обстоятельства изменились. И даже если в правилах такие полномочия охранника не будут вами обнаружены, все равно без QR-кода он вас не пропустит. Вопреки призывам популярных сети блогеров типа юристов ломиться насильно настоятельно не рекомендую. Последствия могут быть не только административный арест, но и телесные повреждения. К сожалению, не все охранники достаточно психически устойчивы. На тему дискриминации в пропускном режиме по QR-кодам тоже давить бессмысленно. С одной стороны, эти решения обосновываются целями охраны и здоровья населения, а с другой – аптеки, продуктовые магазины с товарами первой необходимости и интернет-магазины будут доступны всем без исключения. Не нужно забывать, что если у вас нет цели выложить сеть вирусное видео, то проблему всегда можно решить мирным путем. Скорее всего на практике многие проверяющие будут закрывать глаза на наличие и подлинность кода. Очевидно, что сокращение числа посетителей повлечет сокращение доходов предпринимателей. Как будет реализовываться система QR-кодов в общественном транспорте, вообще сложно представить. В республике Татарстан, как вы знаете, уже попытались. Оценивать целесообразность вводимых мер я не буду. Это задача эпидемиолога ограничусь лишь мнением о том, что власть в основном игнорирует мнение ученых, а вирус продолжает мутировать. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на скорейшее улучшение ситуации. И как следствие, так называемое «экстраординарное административное регулирование» с нами надолго. Если данное видео будет востребовано, в следующих выпусках я расскажу о полномочиях главных санитарных врачей, об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации и QR-коды, ответственности за распространение фейков о коронавирусе, о компенсации морального вреда в связи со смертью родственников от COVID-19 и многом другом. Поэтому подписывайтесь на канал Коллеги Адвокатов, ставьте лайки, пишите комментарии. Как всегда статью по озвученной многим другим темам Вы найдете на сайте филиала Дики и на канале Яндекс.Зен. Ссылки на них, а также контакты для связи Вы найдете под видео. Обращайтесь, и мы ответим на Ваши вопросы. До встречи!